Привет, YouTube! Уже давно прошли те времена, когда люди не уделяли должного внимания уникальности собственного жилья, когда интерьер большинства квартир был мало различим и даже одни и те же предметы мебели стояли практически на одинаковых местах. Жизнь современного человека направлена в большей степени на создание комфортных условий существования, на стремление к оригинальности и практичности создаваемого интерьера. Здесь отличным помощником может послужить современный рынок бытовых товаров и услуг, которые богат ассортиментом предлагаемой продукции разнообразием оказываемых услуг и достаточной гибкой ценовой политикой. Самой функциональной частью любого жилья, будь то частный дом или квартира, является зал, поэтому его практическому и визуальному оформлению необходимо уделять особое внимание. Так как гостиная является любимым местом отдыха как для взрослых, так и детей и предназначена для проведения досуга, приема гостей и празднования различных семейных мероприятий, то дизайн интерьера зала в квартире должен максимально соответствовать потребностям всех членов его семьи. Неотъемлемым атрибутом зала является диван. Его цвет и модель напрямую связаны со стилистикой помещения. Главное требование к дивану любой модификации – это его удобство. Спинка дивана должна позволять при желании занимать полулежащее положение. Если в интерьер добавлены кресла, то желательно, чтобы они были с подлокотниками. Условия современного мира трудно обойтись без телевизора. В интерьере гостиной телевизор, как правило, занимает почетное место, но при выборе места расположения для него необходимо строго соблюдать расстояние до кресел или дивана, чтобы максимально обезопасить глаза зрителей от нагрузки во время просмотра телепередач. Не лишним в зале будет размещение журнального столика. Выбор цветовой гаммы зала должен соответствовать стилю помещения. Предпочтение дается теплым и сдержанным тонам. Освещение должно быть по возможности большей мере естественным. Хорошо, если имеются большие светлые окна, которые будут слегка прикрывать прозрачный тюль. Если помещение не позволяет солнцу долгое время проникать внутрь, можно сделать несколько групп светильников, начиная от центра комнаты и к периферии. Положительным моментом интерьера любого зала будут живые крупнолистовые растения, которые будут насыщать жилье кислородом и иметь декоративный эффект. Уютно и одновременно стильно смотрится зал с камином. На сегодняшний день доступны различные варианты установки камина в квартире. Самым простым вариантом является фальш -камин. По сути, это не камин вовсе, а декоративная панель или электрический камин, для установки которого не требуется вообще никаких разрешительных документов. И уж тем более кардинальных переделок комнаты. Интерьер зала в маленькой квартире продумывается менее основательно, чем в большом жилом помещении. В такой ситуации желательно использовать стиль минимализма с трансформирующейся мебелью. Стиль минимализм заключается не только в отсутствии и вычерности, а также некого шика в декоре и отделке. Цветовая гамма маленького помещения должна быть по максимуму проста, хотя этот стиль приветствует и контрастность в интерьере. Например, светлая мебель на фоне темных стен. А вот зал однокомнатной квартиры оформляют таким образом, чтобы на одном пространстве совместить несколько зон. Здесь наверняка расположится зона отдыха, рабочая зона с компьютером, а также гардеробная. Дизайн зала в однокомнатной квартире создают с участием многофункциональной мебели. Здесь будет уместно смотреться кровать-шкаф, которая относится к легко трансформирующейся мебели. Это обычная кровать, которая днем просто прячется в шкаф, и ее не видно за красивым фасадом, а ночью превращается в обычное и комфортное спальное место. Также к мебели-трансформер можно отнести диван-кровать, которая сочетает несколько функций – ночью спального места, а днем – место, где намочаться и гости дома устраивают уютные посиделки. Не забывайте о том, что обязательно должны соблюдаться пропорции. В маленьком зале нельзя размещать большую мебель. Это неправильно. Выбирайте пропорциональную мебель – скромный диван для небольшой комнаты, маленький журнальный столик вместо большого стола со стульями. Возможно, крупногабаритную горку лучше заменить декоративными полками а все вещи убрать в шкаф-купе. Особенность хрущевок заключается в том, что размер комнат зачастую не слишком великий. Это заставляет владельцев прикладывать немало усилий к тому, чтобы небольшое помещение превратилось в полноценный зал, куда с удовольствием можно пригласить гостей. Правильная планировка – залог успеха. Первым, на что необходимо обратить внимание при ремонте зала в хрущевке – это правильная планировка. По функционалу комнаты разделяют визуально на две зоны – одну для обеда, другую для отдыха. Некоторые предпочитают оставлять одну зону комнаты. При разбитке комнаты на две составляющие прибегают к игре цвета и освещения, а также делению комнаты за счет подъема определенной части пола и монтажа многоуровневого потолка. Цветовая гамма и освещение может визуально увеличить пространство. Гостиную стоит делать в одном тоне. Конечно же, потолок и стены должны быть разных цветов. Не стоит выбирать мрачные тона. Лучше отдать предпочтение светлым оттенкам. Как только вы определитесь с цветом, стоит переходить к освещению. На потолок стоит повесить яркую люстру, это визуально увеличит комнату. Небольшое пространство гостиной не должно оставаться без внимания при выборе мебели. Хозяевам стоит приобретать трансформирующийся мебель. Если гостиная будет предназначена для приема гостей, то в ней должен быть диван, кресло и журнальный столик. Если гостиная используется в качестве столовой, то необходимо поставить стол-трансформер, а также стулья. В любом случае, вне зависимости от размеров зала, в этом помещении необходимо продумать место, где бы каждый член семьи чувствовал себя комфортно. Ведь именно здесь семья проводит большую часть своего свободного времени. Это были наши варианты обустройства зала-гостиной. Если у вас есть что добавить, пишите в комментариях под видео.